Мы вошли в позицию после дивергенции дельт, достаточно сильной и видимой, образования HFT объема, останавливающего с достаточным перевесом в сторону ASK, затем происходит образования HFT объема противоположного характера. При этом очень сильная контратака по количественной дельте. Это говорит о том, что включились алгоритмы и выкупает цену даже несмотря на то, что она достаточно высока. А вот этот HFT объем говорит о том, что здесь множество трейдеров с достаточно крупным капиталом зашли на продажу. Соответственно, есть огромнейшая вероятность в данном сочетании, что цена пойдет дальше. Это означает, что мы обязаны в таких ситуациях ликвидировать свою позицию и ждать, смотреть новую точку входа. Также ситуация по нефти. Хороший чифти объем После пробойного HFT-объема, остановка, уровень объема, дивергенция, есть потенциал движения к пробойному HFT-объему. Но после некоторого снижения у нас на тени свечи образовывается останавливающий HFT-объем, противоположного характера с перевесом 94 процента по бедам это означает что мы обязаны ликвидировать как минимум половину позиции и по оставшейся части перевести стоп без убыток на тот случай если вот этот сигнал он окажется разворотным и цена пойдет снова на перехай наша задача быть в позиции до тех пор пока не поступит новая существенная информация или же цена не достигнет цели всем хорошего дня на связи пока